В России испытывают пять препаратов от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах РФ. Клинические испытания проводятся сегодня в отношении пяти препаратов, на государственной регистрации дополнительно по новой процедуре, установленной правительством. Находятся четыре препарата, сказал он. По словам Мурашко, уже есть обнадеживающие результаты по доклиническим испытаниям в РФ вакцин от коронавируса. Кроме того, начинается проработка для производственных площадок, которые смогут разместить данный продукт на своих производственных линиях. Он заверил, что ведомство разрабатывает варианты, чтобы ускорить регистрацию вакцины от коронавируса. Президент РФ Владимир Путин со своей стороны уточнил, что мало найти соответствующий препарат нужно еще и произвести в нужных объемах. Об этом, конечно, нужно позаботиться уже сейчас. Сейчас надо заниматься подготовкой к процессам производства, добавил он. Глава государства добавил, что сегодня работа по поиску вакцин, предупреждающих это заболевание, ведется на семи научных площадках. Знаю, что в принципе работа двигается успешно, во всяком случае, на некоторых из них, сказал президент. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 135 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 32 тысяч человек, всего скончались от болезни 273 человека, выздоровели 2590 человек. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.